Отсюда со смотровой площадки замка Кайзербог, имперского замка, открывается вид на старый город Нюрнберга. Чем нам известен Нюрнберг? Ну, конечно же, в первую очередь Нюрнбергским процессом после Великой Отечественной войны. Здесь очень офигительный замок, который был разрушен во время воздушных налетов союзных войск и восстановлен в современное время. Давайте на этом примере тогда сравним данный замок с возможностью восстановления Кёнигсбергского замка, как это будет выглядеть. Да, погодка сегодня, конечно, не туристическая, но замок надо обойти, посмотреть, что это себя представляет. Посмотрите, такой вот очень аккуратный водосток. Оттуда по капельке стекает. Вот, пожалуйста, 1946 год. Это было восстановлено. Как камушки пытались стилизовать. пытались. Рыцарские времена, Средневековье. То есть есть, да, такое ощущение. На этом пустыре находился Кёнигсбергский замок. За этим заборчиком можно наблюдать снежный покров. На самом деле, под снежным покровом законсервированные руины бывшего Кёнигсбергского замка. Возникает вопрос, что с этим вообще делать? Проводятся раскопки. Иногда это все закапывают, иногда это все раскапывают. Проходят какие-то гранты на выделение средств, раскопать или же закопать. Это несколько миллионов все стоит, и в итоге все это бессмысленно. Да, это было королевской резиденция Хоинцолернов, из которых происходил король Фридрих I, Потом его сын Фридрих Вильгельм Первый, который даровал янтарную комнату Петру Первому. Это, видимо, одна из дорог, которая вела также в замок. Кёнигсбергский замок не находился так высоко, как этот замок. Из этой картины можно сделать представление, как выглядел старый город Кёнигсберга, но вот тоже такие же крыши, скорее всего, такой же черепицы и такой же окраски. И вот, да, все плотные застройки. Вот эти камни явно уже десятками столетий мхом покрываются. И на самом деле замок-то постарее будет, чем Кёнигсбергский. То есть Кёнигсбергский построили в 1255 году, а этот замок датируется тысячными годами. Могу предположить, что Кёнигсбергский замок был из известняка сложен, потому что все-таки там недалеко Балтийское море. И по этой стороне как раз-таки очень много было замков, что в сегодняшней Эстонии, что в России, в районе Копорья. Они были сложены из известняка, между большими камнями-булыжниками. Некое подобие раствора. Здесь можно наблюдать руины, которые характеризуют Кёнигсбергский замок. В этой нише находился памятник Фридриху Вильгельму Первому. Вот так это все выглядело, да? Фридрих Вильгельм Первый, сын Фридриха Первого, как раз-таки короля Пруссии, короля Кёнигсберга. На тот момент столица располагалась в том числе и в Кёнигсберге, и в Берлине. Фридрих I был слабоват, а сын его, Фридрих Вильгельм I славился тем, что у него была сильная армия, вел войну со шведами. Ему не хватало сил для того, чтобы шведов победить. И он обратился к Петру I. И как раз таки янтарная комната является некоторым символом дружеских отношений между царской Россией и Пруссией. Ну, я не знаю, куда я иду. Видимо, там выход, скорее всего. <смех> Немножко страшно, но эхо есть. Может быть все-таки кто-то услышит и отзовется. Аха-ха-ха. Сверху Сочатые полтолки. Обалдеть, обалдеть, что происходит. Ну вот такая крепость. Здесь по-любому тоже были какие-то подземные ходы. Но вот янтарная комната находилась как раз-таки в Кенигсбергском замке. Вот эта часть, мне так кажется, все это сохранилось Вот эта стена такая почерневшая Но это точно мне говорит, то, что это песчаник Если он такой весь почерневший Такой очередной туннель Скорее всего, к подножию замка выйдем Загадочный свет Отсылающий к тем старым временам Да, и в общем, вот мы выходим, получается Снизу и очень много новодела. Не исключено, что эти фахверковые дома также были восстановлены. Вот я тут увидел колодец и вспомнил, что в замке есть колодец. Он глубиной до 300 метров. Но он сегодня не побивает рекорд самого глубокого колодца, который находится в Кёнигштане. Оригинальный дом Альбрехта Дюрера. В принципе, он мог видеть вот эту крепость из своих окон. Бронзовый барельефик. И вот эта интересная задумочка. Это, видимо, звонок такой класс, прикольно двери старые, аутентично крепостная стена шла дальше и дальше по брусчатке, вдоль крепостной стены некогда величественной королевской резиденции Солернов. уже трещина по стене разница пошла вот с этого момента то есть старые камни вот до сих пор, и дальше вот этот новый отдел пошел, вот пожалуйста, вся стена полностью новая, даже есть я так думаю, старый гидрант с надписью Дин. На нем также имеется надписи сверху. А, слушайте, Манхайм. Такая же надпись, как и в этом, в Калининграде. На Гидранте. Перед будущим Домом Советов находился Кёнигсбергский замок. Вот эта вся площадь, это была территория Кёнигсбергского замка. В 80-х годах, если меня память не изменяет, здесь стояли фонтаны. Площадь постоянно изменялась. Опять же, не знали в советское время, что здесь делать с этой площадью. По Кёнигсбергскому замку, даже если он будет восстановлен, так не разгуляешься. Эта река называется Прегнец, но не Прегаля. Такая мутная, темная. Просто обалден. Крепостные стены в Ньюенберге. Крепость она была сопряжена вместе с городскими домами. Мост Макса. 1457 года видимо не был разрушен Провели параллели с Кёнигсбергским замком Этот замок в любом случае он больше Он намного интереснее по-любому Но вот Кёнигсбергский замок Ну нет его смысла восстанавливать Да, там возможно были какие-то масонские ложи Какие-то подземные ходы скрытые Здесь возможно они тоже были и есть Но нет смысла это все восстанавливать Потому что это будет выглядеть уродливее Чем Дом Советов Это 100% Да, вы туда придете, там погуляете Но это, все, это не стоит того, нет